Добрый вечер, меня зовут Юрий Егоров, я здесь выступаю, ну тут написано, координатор общественного движения «Архнадзор», которым я действительно являюсь, здесь я выступаю скорее как историк железнодорожного транспорта, это одна из моих специальностей, профессиональная моя деятельность совершенно в другой области, не связанная ни с транспортом, ни с историей, ни с архитектурой, вот, но как-то так получилось, на протяжении уже многих лет я этим занимаюсь, ну и э, подготовим вам небольшой рассказ о том, что такое вообще железная дорога, как изменялись э, ее здания, э, как изменялась ее архитектура, э, что из этого осталось, что из этого не сохранилось, может быть. Э, вообще, с какой стороны к этому подходить, если мы э, говорим о железной дороге не как о простом средстве перемещения, ну то есть мы пришли в точку А, сели в поезд, Через какое-то время в точке Б мы там вышли и пошли дальше по своим делам, вот чисто такой утилитарный подход. Я постараюсь показать все дело немножко с другой стороны, в контексте инженерной истории, в контексте э, архитектуры, ну и вообще тех событий, которые происходили в нашей стране на протяжении э, всей нашей железнодорожной истории. Это чуть более 170 лет, не так много на самом деле. Если смотреть в масштабах всей нашей истории, ну, хотя бы начиная там с какой-нибудь Киевской Руси, хотя бы даже с этих времен, не залезая в что-то более ранее, тем не менее, это самый, я бы сказал, динамичный развивающийся отрезок нашей истории. И, конечно, огромную роль сыграли в этом железной дороге. Ну, для начала хотелось бы сказать о том, что вообще входит в железнодорожный комплекс это не только рельсы, шпалы, вагоны, поезда, это огромное количество инфраструктуры. Но ну, здесь я взял такие классические картинки из немецких модельных каталогов, вот. ну, чтобы заранее не раскрывать всю специфику. Во-первых, это, конечно, пассажирская инфраструктура, то есть мы должны людей где-то принять, посадить в вагоны, ну, может быть, билеты им продать. Как бы раньше это было более актуально сейчас с развитием интернета. Это уже гораздо меньше стало таких людей, которые приезжают на вокзал, чтобы купить билет. Это грузовая инфраструктура, это устройство обслуживания самих локомотивов, вагонов и так далее. Это устройство управления движением, то есть как задать поезду маршрут, чтобы он поехал туда, куда нам надо, и при этом не наделал никаких неприятностей. Вот Тоже это отдельная очень интересная история. Это, конечно, разного рода инженерные сооружения. Ну, тут тоже несколько примеров привожу. Это линейные постройки, о которых мы тоже поговорим. Вообще лекция на самом деле достаточно большая, но постараюсь каким-то образом уложиться в отведенное время. Вот, и из всех вот этих вот огромных, вот, вот, вот этого вот огромного количества элементов складывается вот тот самый железнодорожный ансамбль. И мы сейчас попробуем разобраться, почему он именно такой и, главное, как он менялся. Ну, в соответствии с тем, что я уже сказал, начнем мы с вокзальных зданий. Это то, чего видит пассажир, если захочет, потому что если мы бежим на поезд с чемоданами, нам уже не до того. Что у нас за красоты по странам. и поэтому, ну, кстати говоря, вот уже несколько лет, на самом деле несколько а уже более 10 лет, я открываю людям вокзалы вот с той стороны, с которой они не привыкли совершенно на них смотреть. То есть мы туда идем как на какие-то экскурсионные туристические объекты. И, надо сказать, люди действительно смотрят на все дело совершенно по-другому и совершенно по-другому начинают к этому относиться. То есть они начинают замечать то, что вокруг них. Это очень здорово. Потому что вот с этого вот замечания начинается интерес, начинается знание. И, в конце концов, мы приходим вот к тому, что железная дорога – это, ну, на самом деле, огромная часть нашей истории. Я вот, наверное, сразу произнесу эту фразу знаменитого архитектора Ле Корбюзье. Это… Одна из величайших фигур 20 века, которая сказала, что история страны записана на трассах и в архитектуре. И это действительно так. Итак, первые вокзалы — это, естественно, Царско-Сельская железная дорога. 1837 год она открылась. Совсем небольшая линия, порядка 26 километров, если пересчитывать на современные меры длины. Ну, вот Я совместил проект и одну из архивных фотографий. И, в общем, сказать о том, что вот это вокзал, ну, пока никак не получается. Ну, да, просто какое-то красивое общественное здание, мы не знаем, что там может быть, да все что угодно. Может быть, там э, какая-то государственная контора, может быть, там, не знаю, магазин, какое-нибудь культурное заведение, ничего угодно. Э, это вот тот момент, когда э, тип вокзала еще пока недалеко отошел от э, общественных зданий. Главным архитектором был Константин Андреевич Тон. Он, кстати, не раз еще будет нам встречаться на железных дорогах. Мы привыкли его видеть как придворного архитектора, я бы сказал, такого программного, середины 19 века. Но вдруг оказывается, что он работал над вполне себе техническими постройками, в частности, над вокзалами и не только. Вот таким вот был вокзал Царскосильской железной дороги в Петербурге. Сейчас этого здания нет, на его месте стоит современный Витебский вокзал, о нем мы тоже поговорим. Но э, гораздо более интересным оказывались э, вокзалы в царском селе и в Павловске, особенно в Павловске. Вот так выглядел вокзал в Павловске. То есть, ну, Вы посмотрите на эти фотографии и скажете, да, это вообще какой-то концертный зал. А совершенно верно. Вы полностью будете правы, потому что для того, чтобы вообще как-то приучить людей пользоваться железными дорогами. Чтобы вообще показать им, что ну, от них хоть какой-то толк может быть, правление дороги, собственно, администрация Петербурга, Царского Селопавловска, она пошла на вот такой вот интересный ход для привлечения людей в здание вокзала, прямо в самом здании. Устраивались разного рода культурные мероприятия. Это могли быть баллы, это могли быть концерты. Например, известно, что несколько сезонов в Павловске на вокзале выступал ни много ни мало Иоганн Штраус. Король вальц как мы его привыкли называть. Именно для того, чтобы привлечь сюда людей. Ну а, естественно, доехать до вокзала вот этого вот от Петербурга было проще всего по железной дороге. И таким образом, людей понемногу к этому приучали. К тому, что железная дорога это ну, совсем не так ужасно, как э, обсуждали, э, потому что в прессе тех времен ну, действительно попадались совершенно фантастические высказывания. Э, говорилось, например, э, приблизительно так, что, во-первых, железная дорога это какие-то безумные скорости. Ну, как бы да, сейчас там 60 км в час, ну, не бог весь сколько. У нас вот в Москве. Есть улицы, где разрешено гораздо больше. Вот. Но по тем временам это было что-то такое сверхбыстрое. И всерьез находились люди, которые полагали, что э, вот эти вот дикие скорости безумные вызовут какие-то болезни. И у людей, которые будут ехать в поезде, и у тех, кто даже просто посмотрит на этот поезд снаружи. Вот. И они говорят, что ну, это вообще будет полная катастрофа, люди все заболеют, погибнут. А когда им говорили, ну а что могут быть за болезни-то такие? И говорят, так болезнь-то неведомая, говорят, потому что никто еще на поездах не ездил, такую скорость не развивал. Вот как разовьем, тогда посмотрим. Вот Всерьез полагали, что от провозов могут быть пожары. Ну Действительно, много построек было деревянных, подавля... деревянных подавляющее большинство. провоз это такая штука, действительно, довольно огнеопасная. То есть там и искры, и раскаленный шлак, который может проваливаться на пути. Ну, то есть это, скажем так, было чуть менее фантастично, но, тем не менее, с этим тоже достаточно быстро научились справляться, хотя, конечно, неприятные моменты именно в плане пожаропасности случались. Вот, значит, и даже вот само слово «вокзал», оно на самом деле чисто русское, хотя пришло к нам из иностранных языков. Если провести параллель, ну, Например, в английском railway station железнодорожной станции, все просто. В немецком банхов, примерно то же самое. И вот только в России вот это вот непонятное слово вокзал. Вот откуда оно вообще произошло? А на самом деле оно происходит вот от того же самого концертного зала, если в более широком плане говорить некое его помещение для увеселений. Первоначально вот тот самый вокзал, который дал название нашему классу железнодорожных зданий, находился в Англии, в пригородах Лондона, принадлежало это помещение Леди Джейн Вокс, Вокс-хол. Вот в этом самом Вокс-холле. Как раз происходили вот те культурные мероприятия, о которых я говорил. И впоследствии это просто перешло как калька в наш язык. И даже вот буква «З», которая у нас звучит звонка, она была как «С», как шипящий вокзал, говорили в первый год существования железных дорог. Вот. Ну а потом слово «вокзал» перешло на пассажирское здание на станции и превратилось в то слово, которое мы с вами сейчас знаем. Первый вокзал в Павловске пользовался большой популярностью – Чуть позже он был заменен на новое здание, уже более, скажем так, привычной нам архитектуры. Но, тем не менее, был вопрос, что со всем этим делать дальше. То есть, с одной стороны, мы попробовали, что такое железная дорога в масштабах нашей страны. То есть, никаких ужасов для людей, для окрестной местности не произошло. С нашими зимними холодами, в общем, тоже, оказывается, железная дорога может справиться вполне нормально. И возник вопрос, что, что делать дальше. И э, здесь э, приходит следующая железнодорожная магистраль Петербурга-Московская железная дорога. Э, то, что мы сейчас привыкли называть главным ходом Октябрьской железной дороги, но на тот момент она носила именно такое название. От Петербурга до Москвы. Э, достаточно много вопросов вызывало ее строительство. Э, например, когда... Были отправлены два наших инженера путей сообщения в зарубежные командировки. Они сначала проехали Западную Европу, потом съездили в Северную Америку, посмотрели, как вообще у них устроены железные дороги. Инженерами этими были Павел Петрович Мельников и Николай Осипович Крафт. Впоследствии руководители строительства Петербурга-Московской дороги. Мельников был на севере, Петербург был Огое соответственно, была Гой, москва Этим участком его строительством заведовал Крафт. Но главная роль, конечно, была у Мельникова. Он стал автором всего проекта дороги. Впоследствии он стал министром путей сообщения вот в таком уже, в нашем привычном смысле слова, то есть министром железнодорожного транспорта. И э, дорога э, была построена где-то в 1846-1847 году началось строительство. И в 1851 году, либо 1 ноября, либо 13-го, смотря как мы будем считать по старому или по новому стилю, открылся движение. Поэтому вот у нас этот год для Октябрьской железной дороги юбилейный. Нам 170 лет ровно. И дорога строилась как единый ансамбль. Ну вот слева вверху и внизу справа два конечных вокзала. Верхний – это то, что мы сейчас знаем, как Московский вокзал в Петербурге. Внизу, соответственно, Ленинградский вокзал в Москве. Здесь уже упоминавшийся мной Константин Андреевич Тон, автор и того, и другого здания. В литературе достаточно много говорится о том, что вокзалы одинаковые. Как видим, ничего подобного. Они похожи, но не калька один с другого. Петербургский чуть-чуть побольше, московский чуть-чуть поменьше. Но при всем при этом общее архитектурное решение действительно схожи. Тот самый русско-византийский стиль, который вообще характерен для творчества Тона. Здесь можно вспомнить его гражданские постройки. Это и Кремлевские, Большой Кремлевский дворец, оружейная палата. Отголоски этого стиля есть в Храме Христа Спасителя. Ну и несколько станций промежуточных. Ну, вот Балагоя в середине. Крюкова верхний правый снимок и станция Химки левый нижний. Посмотрим, как все дело выглядело. Значит, для примера я опять же взял Ленинградский вокзал в Москве, проект станции второго класса и фотографию станции Малый Вишера. Мы видим, что, несмотря на то, что здания совершенно разные, особенно здания в Москве и на промежуточных станциях. На самом деле огромное количество архитектурных деталей, которых объединяют. То есть это и форма окон, это и вот это вот их сдвоенное окно, перекрытое третья арка. Если присмотреться к Малой Вишере, вот этот козырек над платформой тоже абсолютно одинаковые детали и на проекте всех остальных крупных вокзалов. И в Москве, и в Петербурге они тоже есть. И э, таким образом мы переходим вот к тому самому типовому железнодорожному проектированию, которое у нас э, на самом деле продолжается и сейчас. Э, здесь то, что это говорится, слово "типовой". Но ну, для нас вообще это что-то такое унылое, невзрачное, там, серое, не, неинтересное, некрасивое. На самом деле нет. Вот все эти здания, которые у меня на фотографии, они все типовые. При этом они вполне себе красивы, вполне себе э, в архитектурном плане интересные. Да и не только в архитектурном. А дело в том, что железная дорога это вообще такая очень типовая штука. Если мы идем от станции к станции, набор функций один и тот же. Пассажиры, грузы, локомотивы, регулировка движения. Вот, собственно, что нам требуется на каждой станции. И, естественно, если мы будем рисовать для каждой станции свои проекты, ну, мы железную дорогу просто никогда не построим. Поэтому разрабатывался набор типовых чертежей, типовых проектов. И в зависимости от того, насколько большая станция, какие на ней выполняются операции, мы просто выбирали тот или иной набор вот этих типовых зданий, располагали их по станционной площадке и, соответственно, получали вот такой набор из типовых построек. Ну вот можно посмотреть, как эти здания были устроены. Это, например, вокзал в Твери. Верхняя половина чертежа, он сохранился до нашего времени. Чуть ниже есть такая досадная не то чтобы ошибка. Ошибка была еще в 19 веке. Написана станция Клин. Это вот вторая нижняя половина чертежа. А на самом деле в Клину вокзал такой же, как в Твери. Это действительно ошибка. Клин был станцией второго класса, то есть чуть-чуть меньшим статусом, чем Тверь. Ему было положено другое здание, но, но, как же у нас привести не тот комплект чертежей на станцию? А когда начали строить, спохватились, уже было поздно. Сказали: ну ладно, пусть на станции второго класса будет вокзал первого класса, бог с ним, ничего страшного. Вот, значит, здесь деление на, во-первых, залы пассажирские трех классов: первый, второй, третий. Первый самый высокий, третий. Самый нижний. Обязательно помещение для начальника станции, для вот этого технологического процесса. И вот в левой части каждого из двух зданий такое вот круглое помещение непонятного назначения. Это на самом деле императорские покои. То есть на каждом крупном вокзале чисто теоретически в какой-то момент мог оказаться император Естественно, сажать его вместе с пассажирами, пусть даже самого высокого класса, ну, было, наверное, не очень правильно, мало ли, кого-то ему надо было принять, провести какие-то переговоры, вот прямо срочно, безотлагательно, прямо здесь. И для этого как раз те самые императорские покои и предназначались. Здесь вот сразу стоит сказать, что он там не жил, то есть он никогда там не спал, ну, покушать, может быть, и покушал бы, вот. Но это не дворец, это именно рабочий кабинет, то есть вот быстро, там, на протяжении 10-15 минут, там, может быть, час кого-то принять, подписать документы, сесть в поезд, поехать дальше. Ну, просто было у меня несколько лет назад такой очень интересный разговор с РЖД, где как раз им это пришлось объяснять, что на вокзале, в императорских покоях ну, ставить какую-то кровать э, царскую ну, совсем не надо, ее там не было никогда и не должно было быть. Вот, тем не менее, вокзалы второго класса у нас остались. Это станция с первого, это станция Любань, он там несколько перестроен. Вот, был еще один в Акуловке, к сожалению, его нету. Он не дошел до наших времен, снесли его где-то в начале 2000-х годов. Вот, и мы опять же видим, что несмотря на разный статус станций, тем не менее, эти вокзалы, конечно, объединяются в ансамбль. Кроме них строились малые вокзалы. Но вот, к сожалению, верхнего вокзала за уже нету. Это чуть более поздний период, это где-то 1870-е годы. Это первая реконструкция линии. То есть как раз достраивали те станции, те здания, которых, как выяснилось, при эксплуатации не хватало. И здесь мы переходим к такой совершенно неизвестной архитектуры как малые вокзалы но ну, вот так они например выглядели нижний вокзал это станция цена он сохранился до наших времен вот заодирения к сожалению нет но вот здесь картинка наверное наиболее интересная это станция мста это линия благое рыбинск и здесь вот тот самый прекрасный малый вокзал кстати говоря но вот лично я его считаю старейшим в России деревянным вокзалом, сохранившимся. Ну, там есть э, некоторое э, расхождение между еще несколькими. Но вот, на мой взгляд, по крайней мере, по документам получается, что это 1870 год. То есть в прошлом году, опять же, 150 лет этому зданию исполнилось. И вот посмотрите, вот та часть, которая, э, где окна зашиты, это в основном пассажирские помещения. То есть вокзал, как вокзал, в наше время закрыт. Там зал ожидания, конечно, не такие большие, не такие шикарные, как в крупных вокзалах. Тем не менее, они там были. Там же помещение для начальника станции, для управления всей ее работой. И второй этаж, он жилой. Это, опять же, отличительная черта малых вокзалов. На них жили. То есть для того, чтобы все руководство станции было как можно ближе к технологическому процессу, им, как правило, строили вокзалы вот Прямо в пределах вокзальных зданий. Там им давали квартиры. То есть, ну, сейчас это, на самом деле, наверное, несколько странно, как то выглядит, жить на вокзале постоянно, там, шумно, неудобно. Тогда это было совершенно нормально. И, и вот именно для того, чтобы начальник станции находился максимально близко к своему рабочему месту, такое было принято. Ну, хотя, кстати говоря, такие вещи сохранились до наших времен, конечно, уже не повсюду. Ну, вот, например, на Павелецком направлении э, линия Жеревозонова, есть такая станция Богатищева, там до сих пор сохранились жилые квартиры. Вот, по крайней мере, в прошлом году они там еще были. Э, вот люди живут на вокзале всю жизнь, и им это совершенно нормально. Но на самом деле э, это вызвано еще и э, технологией, опять же. Э, обязанности начальника станции тогда и сейчас это немножко разные вещи. То есть тогда это был такой полноценный руководитель, который принимал все решения по станции. То есть сейчас очень много прописано в документах, что там такой-то поезд принимается на такой-то путь, если там нет никаких других указаний. Все как бы просто понятно. Тогда он сам обязан был говорить, что вот этот поезд мы примем сюда. Он должен был проверить, правильно ли ему стрелочники собрали маршрут. Он должен был сам лично присутствовать при прибытии, при отправлении поезда. Если вдруг какая-то авария, какое-то чрезвычайное происшествие, он обязан был на вспомогательном паровозе выезжать туда, к месту вот этого происшествия, принимать какие-то решения. То есть действительно он должен был постоянно находиться на работе. Вот, собственно говоря, так технология отразилась на облике вокзального здания. Ну и вот второй наш кандидат самый старый, но все-таки он чуть-чуть, буквально на год, на полтора попозже, чем вокзал Мсте. Это станция Урюпинск. Да, она действительно существует. Вот на нем даже написано 1871. Вот цветная фотография, это современный его вид. А черно-белое – это архивное фото. То есть, ну вот буквально там на год с небольшим он позже, чем вокзал Мсте. Тем, более, тем не менее, все равно это... Один из старейших деревянных вокзалов в нашей стране, в принципе. Следующий такой знаковый момент. Формируется Московский железнодорожный узел. Железнодорожной столицей оказывается совсем не Петербург, а Москва. То есть столица страны Питер, а столица железнодорожная — это Москва. Во-первых, она гораздо удобнее расположена чисто географически. То есть гораздо центральнее по сравнению с Петербургом, который где-то там на северо-западе. Да, он столица, но он далеко. Во-вторых, именно на Москву э, завяз вот та система почтовых трактов, э, шоссейных дорог, которая складывалась веками. Ну и в-третьих, э, до Петербурга была уже построена э, очень современная, очень мощная Петербург-Московская железная дорога, поэтому, если какой-то груз попадал в Москву, отправить его в Питер, ну, совершенно уже не представляло никакого труда. Ну, кстати, да, вот еще такой тоже занимательный момент, немножко отвлекусь от повествования. Было мнение, что дорога между Петербургом и Москвой, она как бы второстепенна. Там было хорошее шоссе, его многие императоры, начиная с Петра Первого, приводили в порядок. Вот, например, те Петровские еще просики для этого самого тракта находил Мельников при изыскании петербурга Московской дороги. Вот, а говорили, что Гораздо нужнее дорога от Москвы до Нижнего Новгорода. Во-первых, это выход на Волгу. Во-вторых, это выход на ярмарки. Вообще, это промышленный район. А знаете, кто это мнение высказывал? Никогда не догадайтесь. Александр Сергеевич Пушкин, наш великий поэт. Он в своем журнале «Современник» прямо начал полемику, что а вот куда бы строить железную дорогу. И вот он писал, что я считаю, что Московская нижегородская дорога гораздо важнее, и с нее и надо бы начинать. Поэтому... Пушкин, конечно, наше все, конечно, наш великий поэт, но мы его можем э, с полным на это правом приписывать и к э, железнодорожным деятелям нашей страны, хотя даже до открытия Тоскосельской дороги он не дожил, ну, чуть меньше года ему не хватило. Вот, Так что вот такие у нас бывают интересные железнодорожники. Э, здесь три вокзала на фотографиях. Два из них не сохранились, один сохранился до наших времен. Значит, желтенькое здание сверху — это Троицкий вокзал, мы его знаем сейчас как Ярославский. Московско-Троицкая железная дорога еще на стадии проектирования превратилась в Московско-Ярославскую. И сейчас это здание находится внутри привычного нам Ярославского вокзала. Оно сохранилось, кое-где даже оно прочитывается по фасадам. Но вот первое здание было таким. Справа с такой вот башенкой это Саратовский вокзал, здесь наверное не стыковка. сейчас у вас произойдет, потому что Саратовский вокзал это Павелецкий, но нет, изначально Московская Казанская железная дорога должна была прийти именно в Саратов, и лишь потом она дошла до Рязани и пошла совершенно не в ту сторону, вышла в итоге на Казань, в Казань и вокзал стал Казанским. Ну, перед этим он довольно долго назывался Московская рязанская железнодорога и, соответственно, Рязанский вокзал. Это здание было полностью перестроено в 1910 20 годы, то есть оно сносилось и строилось заново. И вот эту работу архитектора Алексея Щусева мы сейчас видим на Комсомольской площади. Но а нижняя фотография — это Курский вокзал, тоже первое его здание, частично каменное, частично деревянное. Здесь есть большая очень путаница с тем, где он находился. Этой путаницы не избежал даже официальный сайт ООО РЖД. Там написано просто вот через запятую, что с одной стороны он находился на Садовом кольце в районе Путейского тупика. Вот, ну, собственно, там, где Курский вокзал. Но при этом говорил, что, ну, вообще-то, за Камеркалежским валом. А дело в том, что, вот смотрите, у нас сейчас 10 железнодорожных направлений и всего 9 вокзалов. Мы с Курского вокзала едем в две стороны. Мы едем, собственно, на Курск и едем на Нижний Новгород. До 1896 года было два отдельных вокзала. Был вокзал Курский и был вокзал Нижегородский. Нижегородский вокзал — это примерно во дворах первых домов по Нижегородской улице. Собственно, почему она Нижегородская? А вот именно по вокзалу и по станции. Затем в 1800, да, существовали они параллельно, причем Нижегородский вокзал появился раньше, на несколько лет, в 1861 году он был открыт, в 1893 году Курская и Нижегородская дорога объединяются в одно. и в 1896 году они себе строят вот этот общий Курский вокзал, о котором мы еще поговорим. По мере развития железных дорог происходит реконструкция вокзалов. Вот несколько этапов реконструкции, например, Ярославского вокзала. То есть вот сначала у него вырастают боковые крылья. Вот верхний левый снимок, левое крыло. Затем перестраивается внутренняя часть здания. Вот эта вот колоннада недавно, кстати, только открыта реставраторами появляется. И, наконец, 1904 год, наиболее знаковый, но, правда, не последняя реконструкция этого вокзала. Но он практически тот вид, который мы привыкли видеть, по крайней мере, с площади, он приобрел. Чуть позже перестраивается Казанский вокзал. Здесь я показываю, как построил его Алексей Щусев, это нижняя фотография. И чуть выше, гораздо менее известный проект, у того же Федора Шехтеля. Смотрите, как интересно. В любом случае, вокзал — это такой набор из разных совершенно построек. Вот такой ощущение, что это вокзал-город, который формировался не сразу, постепенно, что-то где-то перестраивалось, наслаивалось, где-то там башня выскочила, где-то там объем побольше встал. Нет, это все рисовалось одномоментно. И вот очень интересно, что два, не побоюсь этого слова, великолепных архитектора решили эту задачу. С одной стороны, каждый по-своему, с другой стороны, совершенно в общем ключе. Еще один эскиз Алексея Щусева для э, казанского вокзала. И здесь мы приходим к новой архитектуре, к освоению э, наследия. Вообще, конец 19 века это вот такое искание то есть это и обращение к э, стилизации в русском стиле, это и модерн, вот такое вот переосмысление э, той архитектуры которая вот была известна раньше, но вот архитектор ее пропускал через себя, выдавал в итоге что-то новое. Ну вот из примеров такой чистой стилизации, это, на самом деле, было, конечно, гораздо больше. Я показываю два вокзала. Вот красное здание ⁇ это ну, бывший разъезд, теперь это просто остановочный пункт Рюрикова. Это Тульская область, примерно район Алексина. И справа вокзал Сергиева — это Петерговская железная дорога. Ну, вот та линия, которая идет на Петергоф, на Рененбаум. В общем, не очень далеко от э, Питера. Вот здесь такое прямо э, перекличка идет с, с древнерусским зодчеством. Это и вот такие кокошники и ассоциации с крепостными башнями. Ну, то есть такая прямо цитата из э, той архитектуры, которая была. Но э, были и другие стилизации. Например, архитекторы обращались к готической архитектуре. Цветной снимок. Это вокзал Кунцева 1 Это Москва. Сейчас эту станцию переименовали в Кунцевское. На мой взгляд, это совершенно неправильно. Оно как Кунцево-1 было, так и должно называться, потому что Кунцево-2 никуда не делось. Вот. И вообще это название означает город Кунцево, а не то, что там рядом станция метро Кунцевская. И уже упоминавшийся мной вокзал Новый Петергоф. Архитектор Николай Бино, один, опять же, из придворных архитекторов второй половины XIX века. Вот такую вот совершенно великолепную постройку он создал в окрестностях Петербурга. Оба здания существуют до наших времен, так что если будете в этих краях, то обратите на них внимание. И еще одна вещь происходит. Мы опять вернемся к начальному этапу развития вокзальных зданий. Вот посмотрите, опять же, Ленинградский вокзал, а вот э, то, что это вокзал, мы сказать, если будем смотреть на него с площади, мы не можем. Ну да, какое-то общественное здание с башней. Вот башню, например, э, Константин Тон позаимствовал, ну, есть несколько точек зрения. Кто-то говорит, что в западноевропейских городах на ратушных зданиях действительно их там много. С другой стороны, подобная башня есть на здании городской думы в Петербурге. Вот мы стоим на Невском проспекте, перед нами гостиный двор, чуть правее, ближе к центру здание их законодательного собрания. Но вот совершенно непонятно, что за этим зданием находится. А находится за ним вот то, что справа наверху. Вот эта огромная, большепролетная металлоконструкция, сверхсовременная для своих времен. То есть это было такое прям прорывное решение в архитектуре. Но вот он ее скрыл, Он не показал. Да, просто красивый общественный домик, не более того. А за ним вот такая вот действительно новаторская вещь. Здесь, наверное... Интересно было бы еще сказать про вообще то, как функционировали эти все вокзалы. Единственное, что на вот этой картинке с металлоконструкцией перепутано лево-право. Дело в том, что вот эта картинка — это Петербург. То есть в Москве все было симметрично. То, что слева, было справа, а то, что справа, то слева. Значит, смотрите, вот где такие большие застекленные аркады в правой части картинки. Это называлось «Страна прибытия». То есть туда прибывал поезд, пассажиры выходили, и в принципе их больше ничего на вокзале не держало. Багаж доставляли специальные люди, специальные извозчики к ним домой. Ну а так их ждала какая-нибудь карета, можно было сесть и сразу ехать. Поэтому по этой стороне нет никаких абсолютно помещений. А вот левая сторона — это сторона отправления. Там залы ожидания, там кассы, там императорские комнаты те же самые. Вот это левая сторона здания. Ну в Москве, соответственно, все было э, зеркально. Но вот такая аркада сохранилась, например, на Балтийском вокзале в Петербурге. Вот если мы стоим к нему лицом и обходим его слева, там вот несколько этих огромных арок есть. Это вот то самое деление на путь прибытия, путь отправления. Сейчас, конечно, все совершенно не так. То есть мы можем с одного пути и прибывать, прибывающий поезд там может подойти и уехать. Ну, совершенно никаких проблем. А вот тогда такое деление было. Ну и вообще очень интересно строилась сама поездка по железной дороге. Дело в том, что, ну, сейчас что? Сейчас нам надо купить билет каким-то образом, либо через интернет, либо в кассе, ну, и просто прийти в нужное время на вокзал, съесть вагон, уехать. А в середине 19 века поездка на поезде начиналась, как ни странно, с визитов полиции. Дело в том, что железная дорога считалась очень быстрым, очень скоростным средством сообщения, и власти всерьез полагали, что при помощи поезда человек сможет каким-то образом укрыться от правосудия там, или еще от чего-то. И поэтому для того, чтобы ему продали билет, он должен был показать в кассе справку о том, что он является достаточно благонадежным, и ему разрешен проезд по железной дороге. Если у него такой справки нет, ну значит по старинке на лошадях по шоссе гораздо медленнее. Затем ну, человек либо сам приходил в кассу с этой справкой и с паспортом, либо кого-то отправлял, покупал себе билет. Дальше надо было за два часа до отхода поезда привезти багаж, не позднее, чем за два часа, а сам человек мог приехать за час. Далее он приходил на вокзал, ждал звонка. Ну, как вот у нас в театре 1, 2, третий звонок, там был то же самое. Только там не электрический звонок, а удар в станционный колокол. То есть первый звонок это можно заходить в вагоны, второй звонок это вот то, что сейчас объявляют до отправления поезда осталось 5 минут, там провожающие выйдите из вагонов и так далее, ну и третий звонок отправление поезда. Вот. и вот очень интересно проследить, как вот эта вот конструкция постепенно входила в облик здания. Вот нижние половинки это Варшавский вокзал в Петербурге. Ну, сейчас он как вокзал уже не функционирует, там торговый центр, но, ну, в общем, здание достаточно бережно сохранили, достаточно хорошо к нему отнеслись. И, несмотря на то, что ни рельсов, ни поездов там нет, все вот эти элементы, они до сих пор доступны, их можно увидеть. Значит, появилось вот это большое арочное окно на фасаде, которое вот как раз является отражением навеса. А с другой стороны, вот то, что на черно-белом нижнем снимке, то есть вот это вот опять огромная сверхсовременная металлоконструкция. Балтийский вокзал то же самый Петербург, еще чуть-чуть продвинулись. Затем настал 20 век, совершенно другой уже металл появился, и вот этот навес, довольно утилитарный, на самом деле, по своему назначению, стал полноценной частью не только конструкции здания, но и деталью его оформления. Вот несколько фотографий перона Витебского вокзала в Петербурге, вообще одно из э, таких программных зданий и э, всего стиля модерн, и в частности вокзальных зданий. То есть это уже не просто технологично, теперь это еще и э, красиво. То есть вот эта вот вся конструкция, это полноценная часть архитектурного решения вокзала. Но если мы говорим про Москву, это, конечно, Киевский вокзал, его все знают, все там были. Второе, кстати говоря, здание, первое не сохранилось. Но можно будет потом чуть более детально об этом поговорить. То есть собирались вот эти арки, и по окончании строительства они стали частью архитектуры вокзала. Точно так же приходит на железную дорогу стиль модерн. Это в основном тоже окрестности Петербурга. Станция Дудергов, ныне это платформа Можайская, Петербург, Новосокольники. И правый э, верхний снимок — это Царское село, их э, новый вокзал. То есть вот эта вот прекрасная архитектура тоже пришла на желездорог. То есть, видите, мы идем как бы ну, в соответствии с архитектурными э, принципами для гражданской архитектуры. Э, отдельный элемент, совершенно полностью доступный у нас в Москве, — это Московская окружная железная дорога. То, что мы сейчас привыкли видеть как МЦК, Московское центральное кольцо. Казалось бы, открылась она в 2016 году, совсем недавно. Тем не менее, это не новое строительство, это реконструкция старой грузовой магистрали, которая была построена к 1907-1908 году и также является таким огромным архитектурным комплексом в стиле модерн. Вот несколько зданий я показываю. Право, справа большая такая картинка, это остановочный пункт Патылиха, самый многоэтажный, я бы сказал, вокзал, не только на окружной, но и в Москве. Он сохранился, он виден из поезда, по правой руке, если едете э, от э, платформы Лужники к Кутузовской, вот вы переехали Москву-реку, и справа под насыпи такое бело-желтое здание у вас стоит, вот это он, и два не сохранившихся военное поле, и э, браться вот такие вот совершенно пряничные домики, при этом, конечно... Русский стиль виден во всех зданиях. А, отдельный интересный момент — это более северные вокзалы. Это освоение а, наследия се северных народов. Это Поморье, это Русский Север. А, преимущественно северная железная дорога, естественно. А, но, однако, вот затесалась Октябрьская. А, левый верхний снимок. Станция Кувшинова, Тверская область. Всего-то где-то 270 километров от Москвы. В общем, одним днем можно обернуться. Ну, вот желтый вокзал — это Абазерская, это московская ярославско архангельская железная дорога, ныне это Северная железная дорога. Архитектор, кстати говоря, Левкекушев, немного немало. То есть, опять же, человек, которого мы привыкли видеть на главных улицах наших городов, как вот такая парадная архитектура, начинал он именно как железнодорожный архитектор, создав весь этот ансамбль. Честно говоря, ну совершенно невероятная штука практически на всем протяжении от Вологды до Архангельска, ну вот не побоюсь этого слова, а так на поезда просто не оторваться, потому что сплошняком идет вот эта архитектура и ее море она а всюду, вот, ну что-то совершенно невообразимое. Верхний снимок голубое здание Бавлены, опять же Северная железная дорога конец 1890-х годов и Медвежья гора черно-белое архивное фото. Это Мурманский ход, это 1910-е годы, это вот начало Первой мировой войны. Тем не менее, даже тогда строили очень красиво. Еще один очень интересный тип зданий — это императорские павильоны. То есть, да, я говорю, что есть императорские комнаты во всех крупных вокзалах, но были железнодорожные ветви, которые предназначались в основном для передвижения императорских поездов. В основном это было связано либо с резиденциями царскими, либо с какими-либо событиями знаковыми, которые так или иначе Требовало участия э, царской фамилии. Э, два верхних снимка. Это э, императорский павильон э, в царском селе. Была у них отдельная своя веточка. То есть был вокзал в царское село. Ну, сейчас он немножко по-другому выглядит. А вот это здание, оно сохранилось. Оно вообще довольно далеко от какой-либо железной дороги. Но достаточно близко к э, всем вот этим дворцовым их резиденциям. Э, к сожалению, в полностью в заброшенном состоянии. Вот осенью я там опять оказался. Ну, да, как бы все печально. Такое вот с шатром черно-белое фото. Это Одинцова. В середине, внизу опять же архивный снимок. Это платформа Каланчевская. Павильон строился в расчете на коронацию императора Николая II, Но в какой-то момент решили, что церемония привлечет очень много народу, а в Кремль ему придется ехать по маленьким улицам. Ну, представьте себе Мясницкую, вот наиболее такую характерный отрезок пути и все остальные улицы были такими же. То есть сейчас, конечно, город изменился, все это расширяли, а вот Мясницкая осталась как есть. Вот по таким улицам должно была пройти царская о, процессия. О, Испугались давки, но вот такая ирония судьбы, что здесь как бы избежали, перенесли прибытие поезда на белорусский вокзал. А давка все равно случилась. Пусть в другое время, в другом месте, по другим обстоятельствам, но все равно в связи с церемонии коронации. А этот павильон, он сохранился до наших времен. Сейчас при перестройке платформы Каланчевской он будет сохранен. Был разговор с проектировщиками на эту тему. Он доступен. Император там бывал, но уже не в связи с коронацией, а просто в связи с какими-то его деловыми поездками в Москву. После революции приходит новый стиль, архитектура авангарда. Вот, например, конструктивистский такой проект, Вокзал станции Узловая. Это Тульская область. Вот такой вот прямо стремящийся вверх объем. Такой очень динамичный, очень резкий. Ну, к сожалению, нереализованный. Так все это осталось в проектах. И хочется остановиться на Курском вокзале. Также нереализованный проект. Архитектор Игорь Евейн, 1932 год. Ну, тоже, конечно, авангард. Девиз этого проекта синтез семи видов транспорта. Вот смотрите, как интересно все спроектировано. Ну, железная дорога, понятно, поезд первый. метро к тому моменту еще не было, но понятно было, что будет. Второй, значит, самый нижний ярус здания. Автобус, троллейбус, трамвай, все это на тот момент уже существовало. Легковые автомобили вот между двумя пандусами стоят. Не хватает одного. Так вот, крыша вокзала была сделана как взлетная полоса для авиатакси. То есть пассажир мог пересесть на авиатакси, перелететь на нем в какую-либо часть города, ну, например, на центральный аэродром им имени Фронзе, это район нынешней станции метро «Аэропорт», и там уже пересесть на какой-то более дальний самолет. То есть вот настолько было все это решено. Конечно, невероятно интересный проект, достаточно много осталось от него, Материал. Вот так он выглядел с площади. Верхняя фотография – это разрез. Там как раз видно, три самолетика у него наверху стоят. Был и другой проект реконструкции – архитекторы Фамин и Волошинов. Такой вот огромный зал. Вообще фамилия Волошинов потом еще мы не раз будем вспоминать в связи именно с Курским вокзалом. И вообще 30-е годы это так называемый э, проект социалистической реконструкции не только города Москвы, но и, но и Московского железнодорожного узла. Вот так, например, могла э, выглядеть Каланчевская площадь. Э, справа со шпилем Казанский вокзал. Это проект Алексея Щусева. Ну Свой свежепостроенный вокзал ему, естественно, сносить было жалко. А вот э, Тона и Шехтер он не пожалел, снес и поменял их на вот этот огромный, Центральный вокзал в левой части здания, то есть он пришел на смену вот этим вокзалом. Строились диаметральные железнодорожные линии, то есть то, что сейчас мы видим, как московские центральные диаметры МЦД, все это было запроектировано еще в 30-е годы, и Курско-Октябрьский, и вот эта вот ветка на белорусское направление, все это к тому моменту уже существовало. Планировалось серьезное усиление. То есть вот мы сейчас между Каланчевской и Курским вокзалом строим четыре пути. Уже тогда все это было запроектировано и нарисовано. И на Каланчевскую площадь попадал вот этот самый центральный московский железнодорожный вокзал. Вот так он мог выглядеть ну, немножко в другом варианте. Проект другого архитектора это Андрей Буров. Это его дипломный проект. Uh, опять же, огромный вот этот дебаркадр, куда приходили поезда, и высотное здание гостиницы рядом с ними. Опять же, насколько он все это предугадал. Вообще, и Щусев, и Буров немножко так предвидели, uh, какое-то у них было архитектурное чутье. Вот, смотрите, у Андрея Бурова uh, высотка. Но и у Щусева, вот ближайшая к нам часть площади, это вот явно что-то такое с повышенным объемом. И вот ровно на месте этих домов уже после войны встанет гостиница Ленинградская. Тогда ни про высотки, ни о, о каком-либо высотном строительстве Максимум, о чем говорили, это дворец Советов. Конечно, конкурсы шли, все это обсуждалось, но вот смотрите, насколько здорово они это все предугадали. Точно так же предполагали реконструировать Московский вокзал в Ленинграде. То есть четкое зонирование э, пассажиропотоков, то есть отдельно шли прибывающие пассажиры, отдельно отъезжающие. Еще один конструктивистский проект, нереализованный для э, станции Ленинская, о нем мы чуть позже поговорим. Э, это Веснины, но как бы, в контексте конструктивизма его, конечно, надо упомянуть, хотя он тоже не был осуществлен. И сохранившиеся несколько конструктивистских вокзалов в разных частях нашей страны. Ну вот, например, вокзал станции Фили, белорусское направление, он и сейчас существует. Такое, казалось бы, скромное невзрачное здание, а вот если посмотреть на него, что это не просто какой-то кубик, а что, что вообще-то это стиль конструктивизм, ну как совершенно по-другому все предстает. То есть, да, вот это отсутствие декора, все совершенно правильно, оно полностью укладывается в их стилистику. И вообще на самом деле проектов было довольно много, а реализовано-то всего чуть-чуть. То есть, ну вот Фили, несколько технических зданий Фили Концева, вокзал на станции Иванова, ну вот его архивные фото, и как он сейчас реконструирован, буквально в конце прошлого года открылся после реконструкции, ну, Данилов, Северная дорога, да пожалуй, и все. Там, то же самое Новосибирск уже успели перекрасить, что называется, в процессе строительства. То есть на конструктивистский объем приделали э, сталинский декор. И да, эта сталинская архитектура, если знать, что он должен был быть совсем другим, ну да, можно там что-то найти, если не знать, но так он и воспринимается. Еще один класс зданий — дачные вокзалы. Э, это спутники крупных городов. То есть это люди выезжали на дачу, ну, как, собственно, мы с вами ездим и сейчас. Для их обслуживания строились вот такие вот небольшие вокзальщики. То есть человек пришел за несколько минут до отхода поезда, дождался его, ну там попутно купил билет, сел и уехал. То есть это что-то не предназначенное для длительного пребывания. Это здания рассчитанные на теплое время года исключительно. Зимой поток дачников практически равен нулю. Вот. И, к сожалению, этот класс зданий... Нас практически покинул. Последним был вокзал Ильинская, вот этот вот деревянный навесик на двух фотографиях, вот самое крупное и справа внизу. И, к сожалению, мы его зафиксировали как последний дачный вокзал в России, снесли его в 2011 году, примерно через 80 лет после строительства. Затем мы возвращаемся в контекст истории. Великая Отечественная война разрушение огромного количества железных дорог. Ну вот, например, уже упоминавшийся вокзал в Любани, э, Варшавский вокзал с таким поврежденным дебаркадром, и вот где солдат, это погорелое городище, это э, малый вокзал на территории Тверской области. Вообще, э, снимок с солдатом — это какая-то фантастика. То есть можно установить с точностью до нескольких часов, когда был сделан этот снимок. Дело в том, что его освободили, если не ошибаюсь, 5 августа 1942 -го года. А буквально через несколько часов после того, как туда пришли советские войска, немецкий налет и здание разбомбили. То есть просто вообще ничего не осталось. То есть вот с точностью до часов можно понять, когда это было сделано. Солдат, конечно, позирует. В фронтовой хронике несколько фотографий одного и того же человека. Что он вот так с винтовкой стоит, то вот он здесь на перевесу держит. И что интересно, обратите внимание, название на двух языках. То есть еще не успели снять немецкую табличку. Но э, на самом деле э, после военной восстановления это, конечно, сталинская архитектура. Это вот такие здания с отсылом, опять же, к уже появляющимся московским высоткам. Вот эти парадные, торжественные, помпезные. Э, на фото Волгоград. Это у нас вокзал в ПетрОзаводске. Ржев-Балтийский, причем прекрасное здание сохранилось до нашего времени. Обязательно, если там окажетесь, зайдите внутрь. Это Ржев-2, но он более крупный вокзал, чем Ржев-Белорусский. Ржев-Белорусский, ну, честно говоря, скучноват. Это уже период борьбы с излишествами. Кроме того, появляется такой класс, как курортные вокзалы. Это прежде всего Сочи и Симферополь. Оба работы Алексея Душкина. Здесь все тоже же самый большой сталинский стиль. Но и при всем при этом вот эта вот южная архитектура, то есть огромные открытые аркады, такие светлые помещения. Ну, действительно, климат теплый, люди там не мерзнут, вот такими они стали. Но Симферополь, он примерно в том же ключе решен, хотя несколько более низкий, несколько более э, протяженный вокзал. И такая штука, которая характерна исключительно для нашей страны, это мемориальные вокзалы. Вернее, он у нас один остался, до этого был комплекс, но все равно это был один и тот же объект. Это, конечно, Ленин и все, что с ним связано. Горки Ленинские, подмосковная усадьба, она существует и сейчас. Место, где прошли последние годы жизни Ленина, где он умер, откуда он был перевезен в Москву. Конечно, это сразу стало огромным мемориальным местом в масштабах всей страны. Сохранялись деревянные постройки станции Герасимова. Они исчезли, но ну, практически на моих глазах в 90-е годы. Вот они все есть на фотографиях. После войны усадьбу Горки преобразуют в музей. И, естественно, туда тут же устремляется поток людей, ну, которые хотят побывать в тех местах, где вот был Ленин. Строится вот такой вокзал архитектор Главный архитектор Борис Мезенцев, вообще архитектор, опять же работавший на железных дорогах, такой железнодорожный мастер, равно как, кстати, Алексей Душкин, под началом которого он работал. Вот такое вот прекрасное здание, 1954 год. Здесь сразу много ассоциаций. Это и окончание строительства семи сталинских высоток в Москве, это и открытие после реконструкции комплекса ВДНХ. Тогда он назывался Всесоюзная хозяйственная выставка ВСХВ, потом стал ВДНХ. Конечно, все это укладывается и в то, и в другое, и в высотки, и в ВДНХ. То есть, с одной стороны, нечто такое торжественно-парадное, с другой стороны, крайне сдержанное. То есть, посмотрите, да, вот эти колоннады, шпиль и все. То есть, никаких там символов благополучия, никаких там вот этих вот гроздей винограда, там ничего нет. То есть, вокзал это такое место... Я бы сказал, торжественной скорби по умершему вождю. Сейчас вокзал в плохом состоянии. Буквально осенью того года РЖД его все-таки продали кому-то, кому они до сих пор не говорят. Но мы этого человека все равно найдем и будем с ним работать. По сути, сейчас огромная заброшка. При этом вокзал ну, совершенно в совершенно невероятной степени сохранности. Никогда не ремонтировался, не реконструировался. Вот, внутрь вход перекрыт, но мы с вами туда все-таки заглянем. И здесь еще одна черта. Да, вот это вот, собственно, центральный зал вокзала. Над фигурой Ленина она вот немножко пострадала, к сожалению, от действий вандалов. Над ним прямо вот эта высотная часть шпиль. Вот, и я вот когда первый раз туда попал, да, вот это, конечно, разруха, запустение, вот эта вот вся мерзость, там какой-то мусор по углам навален. Вот, но, опять же, что такое сталинская архитектура, вот в том плане, в котором мы привыкли ее считать? Это освоение наследия. И вот здесь это, я бы сказал, освоение наследия в полной мере. То есть это огромной высоты, но не очень большой по площади, совершенно пустой зал. Все вспомогательные помещения, вся вот эта вот инфраструктура, там кассы, дежурные по вокзалу, все это разнесено в боковые объемы, а здесь нет ничего. То есть ты заходишь туда и э -э попадаешь вот в это вот огромное светлое помещение. Вот Окна первого этажа забиты, поэтому немножко не тот эффект. Вот. И перед тобой вот эта фигура Ленина. Она не давит, она небольшая, ну не знаю, ну чуть-чуть побольше человеческого роста. То есть, ну, два с половиной, может быть, но ну, три метра. Вот, и вот этот Ленин, он стоит просто в лучах света, на него светили люстры, ну, вот одна осталась, она у меня на фотографии в углу. Вот, и действительно, это вот прямая ассоциация с какой-то древнегреческой архитектурой, то есть, вот, собственно, с тем, чего э, мы должны были осваивать в рамках сталинского стиля. То есть, если бы это было там на тысячи лет назад, это мог быть, ну, не знаю, там, Зевс какой-нибудь, там Гермес. Неважно, кто любой из античных богов. А вот у нас в 20 веке это был Ленин. То есть вот нечто такое божественное, ослепительно белое. Он здесь немножко уже в пыли на фотографии, вот. То есть он в потоках ослепительного света чуть-чуть над тобой парящий. И, честно скажу, впечатление, ну, просто невообразимое. То есть, вот. Человек оказывается один на один. Вот, вот он я, и вот он этот самый божественный Ленин. То есть идея ну, настолько стопроцентная. Да, ну конечно лозунги по э, периметру. Значит, там написано под э, знамем марксизма-ленинизма, под э, Ленина вперед к победе коммунизма. Вот, ну, собственно, обычная цитата. Вот. Очень надеюсь, что все-таки с этим зданием новый собственник справится, что оно вернется к нам в том виде, в котором должно быть. И, честно скажу, ну, невероятные впечатления. Вот пока, к сожалению, доступа туда нет, но вот так вот мы посмотрели. Да, ну и вот снимок со второго этажа, сделан с верхнего яруса, вот как это все спланировано. Опять же, несмотря на то, что это сталинский стиль, все максимально сдержано, потому что мы сюда пришли не праздновать, а горевать, что вот у нас э, умер основатель нашего государства. То есть вот совместили одно с другим. При всем при этом, одним вокзалом все это не ограничивалось. Вот, кстати говоря, эту штуку я еще не публиковал. Это генплан э, вообще всего комплекса станции Ленинская. Значит, э, прямоугольник справа, вот над которым такой полукруг, как половинка колеса, это вокзал, э, благоустройство, клумбы... Все декоративные растения, справа техническая часть, автобусная остановка, существовал прямой маршрут от вокзала станции Ленинская до Горок, там порядка где-то 5-6 километров, вот. а слева несколько еще квадратиков, это мемориальные постройки вот той самой станции Герасимова, откуда собственно тело Ленина и увозили в Москву, то есть строили не вместо, не на месте, а рядом, то есть чтобы и то, и другое сохранить, чтобы человек мог прогуляться и посмотреть, как оно было. И здесь мы видим, что вокзальная территория решена не просто как здание, а именно как такой архитектурно-парковый ансамбль. Ну и, кстати, действительно, по воспоминаниям, кстати, очень интересно тоже будет поговорить, до сих пор жива последняя начальница станции Ленинская, с 1985 года по 2000 она там работала бессменно, и она прямо сказала, что да, у меня в штате был садовник, то есть который все вот это вот следил, ухаживал за ним и так далее. Точно так же восстанавливались малые вокзалы, причем посмотрите, вокзал всего лишь на 50 пассажиров, 50 пассажиров в сутки, это вообще ни о чем, это 2 пассажира в час. Для них строились вот такие здания. И опять же, да, это я взял в качестве примера западное направление Москва-Рига, такие здания там есть. И опять же мы видим, что все решалось не просто как какое-то здание, а как единый архитектурно-парковый комплекс. То есть вот верхняя картинка – это на 50 пассажиров, нижняя – это на 100. То есть вокзал, симметрично к нему служебные помещения, симметрично озеленение, то есть всякие тоже клумбы, декоративная растительность и так далее. То есть подходили к станции именно как к единому архитектурному комплексу. Вот так это выглядит в построенном виде. Слева э, верхние княжьи горы, под ним э, Завидово, Октябрьская железная дорога. И справа погорелые городище, все то же самое, и станция Западная Двина. Встает вопрос с малыми вокзалами, опять же, и они тоже решаются вот в том самом э, большом сталинском стиле. Э, это здание э, на платформе «Рабочий поселок». С одной стороны, это останочный павильон. Это не станция, это платформа, то есть место, где просто останавливается электричка, там на минуту-две, чтобы погрузить пассажиров, высадить тех, кому надо выходить, и все, ехать дальше. Тем не менее, это полноценный вокзал. Теплый зал ожидания, касса, две галереи для ожидания поезда. И опять же, черты вот того большого сталинского стиля. То есть смотрите, насколько выверены пропорции. То есть все гармонично, все играет друг с другом. К сожалению, с этим вокзалом очень досадная история. Мы чуть-чуть опоздали с заявкой. То есть мы ее подали, но буквально на следующий день включился экскаватор, и этого здания не стало. Но, правда, сохранились его обмерные чертежи. Они у нас есть. Если когда-нибудь наши коллеги из РЖД захотят что-нибудь подобное построить, мы им поможем. Так вот, а роль вот этого вокзала, рабочего поселка, в том, что на его основе проектировалось безумное количество вот таких вот совсем простеньких павильонов. Но на территории Москвы их уже практически нету. А если отъехать в сторону, ну чуть-чуть даже, там, километров на 20-30, их довольно много. То есть вот этот тип здания был отработан на первом вокзальщике, на первом павильоне. И дальше, уже в период борь борьбы с излишествами, все это дело продолжало тиражироваться просто в неимоверных количествах. Такие павильоны есть на всех направлениях, на многих платформах. И все они происходят от того маленького вокзальщика рабочий поселок. Затем наступает э, эпоха Хрущева, борьба с излишествами. Совершенно такие простые, я бы сказал, кубические здания. Это вокзал станция Рига. Это перм вторая. Вот, Ленинград финлянский, вокзал, нижний снимок, но он тоже сохранился на наших времен. И еще тоже такой очень интересный момент. Вот, кстати, горячая точка. Курский вокзал. В 1896 году он стал вот таким. Это вот то самое объединение двух дорог Московско-Курской и Московско-Нижегородской. Строительство общего Курско-Нижегородского вокзала. 1896 год. Архитектор Орлов. Вот такое вот здание появляется у нас на станции Московской вот этих самых двух дорог. В 60-е годы здание реконструируется. Опять же, практически нигде это не опубликовано. Опубликовано у нас в единственном месте на сайте Архнадзора и практически никуда пока не растиражировалось. Э -э, чертеж из архивов э, «Мозги про транса, Реконструкция Курского вокзала. Вот левый прямоугольный объем — это вот этот огромный кассовый зал, который ну, мы с вами привыкли считать Курским вокзалом. А правее — здание архитектора Орлова полностью сохранившиеся, ну, за небольшим исключением. То есть интерьеры, по крайней мере, есть практически все. То есть вот так это выглядит в разрезе. То есть Курский вокзал никогда не сносился, а всего лишь к нему был пристроен вот этот объем со стороны площади. Ну и есть вот такая вот фотография, сделанная сверху. Вот в правой части снимка у нас Курский вокзал. То есть мы видим вдоль путей двухскатная крыша, это 1896 год, и вот этот огромный протяженный навес, это уже реконструкция все того же самого архитектора Волошиного, про которого я уже говорю в контексте э, планов по реконструкции Курского вокзала 30-х годов. И вот так сейчас выглядят интерьеры Курского вокзала. Вы можете туда сходить и увидеть вот этот вот совершенно замечательный ансамбль из двух совершенно несочетаемых, казалось бы, вещей. Э, это у нас э, зал э, вокзального ресторана. Сейчас, кстати говоря, как не смешно, он сохранил свою функцию. Там действительно столовая, там можно покушать, но это вокзальный ресторан изначально. Uh, это зал для пассажиров первого и второго класса. Вообще, если ходить из одного зала в другой, вот эта вся картинка начинает складываться, что вокзалов-то на самом деле два, хотя здание, в общем-то, одно. Uh, почему Курский вокзал — это горячие точки? Сейчас идет реконструкция uh, всего узла под uh, эти самые диаметры. И, к сожалению, наиболее uh, как сказать, вероятный сценарий с Курским вокзалом — это полный снос и строительство чего-то совсем нового. То есть, вот это вот мы можем с вами потерять. Вот. Неизвестно, куда в итоге э, качнутся весы. С одной стороны, понятно, что вот это сносить под видом какого-то советского, ну наверное, не стоило бы. Да и сам советский объем тоже уже достаточно интересен, потому что он полностью в контексте европейской архитектуры тех же самых 60-х годов. Это и аэропорт Фемещино в Риме. И э, аэропорт в Софии, столице Болгарии. То есть на самом деле таких зданий их много, а вот у нас этот Курский вокзал, и у нас такой один. Но вот, к сожалению, пока такого понимания нет, поэтому как оно будет, ну не знаю. В любом случае, будете проезжать мимо, обязательно зайдите, это залы ожидания. Вот эти вот парадные интерьеры, все там есть. И действительно вы удивитесь, насколько здорово это все переплетено одно с другим. Точно так же решалось дело с малыми вокзалами, строились такие вот типовые проекты, вокзал станция Соблога и вокзал платформа Московская, город Московской Тульской области в качестве примеров. Вот они практически в виде проектов и в реализованном виде. Строятся павильоны остановочные, уже, конечно, довольно утилитарные, просто бетонные навесы, бетонные козырьки. Но это период борьбы с излишествами. И, наверное, последний советский ансамбль, который действительно таковым предстоит, это Байкала амурская магистраль. С одной стороны, это модернизм, то есть никакого освоения наследия, вот этих вот всех липных украшений, все это под запретом. С другой стороны, это была действительно всесоюзная стройка. То есть строила вся страна, и каким образом это делалось? Каждую станцию строила, ну скажем так, либо какая-то республика, либо какой-то крупный город. И э, они приносили в все постройки черты своей национальной архитектуры. То есть, вот здесь, например, на фото станции Ни, ее строила э, Грузия. Мы видим темный камень, вот эти арки. По Постарались привнести свое. Следующее. Э, станция Звездная строила Армения. Видим вот этот такой розоватый армянский туф. Фотография современная и фотография 80-х годов. Вот где вместе с дежурной по станциям попала. Действительно, черты армянской архитектуры. Станцию Улькан строил Азербайджан. Вот этот вот такой восточный орнамент. Вот особенно это видно на правом снимке. Вот где идет надпись Улькан, и от него начинается вот этот вот такой ажурный орнамент. Причем интересно, на стройке работал Гейдар Алиев, будущий президент Азербайджана. И, кстати, это единственный президент, который уже спустя много лет после окончания строительства, уже после распада Союза, все-таки посетил ту станцию, где он работал. То есть он здесь бывал. Вообще очень много встречается имен. Вот, которые мы знаем сейчас. Это главные архитекторы вот этих вот э, бывших союзных республик, ныне независимых государств. Это какие-то э, партийные, комсомольские даже скорее лидеры, которые впоследствии стали, э, ну если не президентами, то где-то вот около них, э, как ми министрами в своих странах. Все начинали на БАМе, и все они привносили э, свои вот эти черты национальной архитектуры. Э, так, не туда я нажал. Uh, это станция Суани, Туркмения, Вот вроде тоже довольно простенькое здание. Посмотрите, какой прекрасный орнамент поверху, вот этот красный-синий, такой фриз. Ну, действительно, какой-то среднеазиатский мавзолей. Uh, вот прямо оттуда это пришло, строила Туркмения, <coughs> uh, тынду строила Москва. Uh, поэтому, конечно, модернизм, вот этот вот стремящийся вверх uh, вокзал. Кунерма, Молдавия, опять же рисунок. Над входом фигуры в молдавских национальных костюмах. Внизу новый ургал, зал ожидания строила Украина. Внешне достаточно скромно, но зато совершенно украинские темы люди в национальных нарядах на мозаике в зале ожидания. Севербайкальск, Ленинград. Ну, В общем, довольно много такого. На самом деле. Поездка по Обаму – это вот такое путешествие по архитектуре народов СССР, можно вот так прямо сказать. Потому что от станции к станции меняются авторские коллективы, но каждый раз это какие-то знаковые архитекторы для того или иного народа, для той или иной области. И вот эти вот знаменитые впоследствии строители. Поэтому вот если будете ехать, прям вот отнеситесь к этому не как к поискам вот, вот какого-то там что-то такого, как сказать, ну, каких-то уникальных решений, а вот именно как путеводитель по архитектуре народов СССР. Вот, другому назвать это не получается. Вот. Огромный комплекс, несколько тысяч километров длиной, и всюду мы едем вот в такой вот переменчивой советской архитектуре. Ну, а сейчас все эти здания они строятся в духе современной архитектуры. Ну вот, Например, вокзал в Саранск, вокзал в Самаре, причем в Самаре они для этого смахнули. Старинное здание, к сожалению. Но построили что-то, ну на мой взгляд, такого сейчас много. То есть, да, оно есть, безусловно. Глупо отрицать то, что существует. Но могли бы, может быть, что-то поинтереснее сделать. Вот. Значит, здесь мы остановились с темой вокзалов. Дальше как бы посмотрим, как оно будет развиваться. Мы переходим к такой технической части железной дороги, как локомотивное хозяйство, вагонное хозяйство. То есть вот все то, что позволяет нашим поездам ехать и э, не ломаться. Начинаем, естественно, с локомотивных построек. Э, сначала они носили достаточно утилитарное название. Назывались они провозные сараи» и «Вагонные сараи». Ну, вот сарай — это что-то такое, вот. не знаю, не очень, наверное, положительное для наших времен. На тот момент просто слова «депо» еще не было. То есть был сарай, в котором действительно стояли, ремонтировались, обслуживались паровозы или вагоны. То есть еще не придумали. Потом, когда стало понятно, что, ну, сарай все-таки, наверное, мелковато слово, появилась фраза «локомотивные и вагонные мастерские». И весь 19 и все начало 20 века существуют главные вагонные мастерские, там, например, на станции Ковров. Ну, для примера. Слово «депо» появляется позже. Оно приходит из французского, где имеет вот тот же самый смысл, как здание, помещение для ремонта и обслуживания локомотивов. И э, в наших официальных документах оно появляется уже в 1950-е годы. То есть довольно поздно. От этого были мастерские. И вот так выглядели локомотивные депо на Петербург-Московской железной дороге. То есть это круглое здание. Вот мы видим его план. Такой вот, как сказать, круглый торт, поделенный на сектора. Э, в каждом из секторов происходит та или иная технологическая операция. То есть э, депо – это не гараж для локомотивов. А это на самом деле целое предприятие, которое их обслуживает, которое их ремонтирует, которое обеспечивает движение вот в пределах какого-то участка дороги. Поэтому это здание, это коллектив, это какой-то машинный парк, это какой-то парк самих локомотивов. В центре под куполом внутренний двор с поворотным кругом, то есть на него въезжает паровоз, вот на нижнем фото, где разрез, видно, что там такой паровозик маленький стоит, этот круг поворачивается, и паровоз езжает, ну, либо в какой-то историю, либо на выезд из здания, ну, куда, в общем, им там надо. А, вот, и опять же, я, честно говоря, вот для меня это было открытие, сейчас я уже немножко слыхся с этой мысли. Первые поворотные круги были деревянными. Ну, правда, и паровозы, конечно, были гораздо меньше, но вот это вот все-таки достаточно большая железная штука разворачивалась на дереве. И эти круги проработали 20 лет в среднем, ну, там, плюс-минус несколько лет, но в среднем так. То есть довольно-таки интересно. Эти депо э, реконструируются. кстати, в Москве сохранилось э, чуть больше половины от такого здания за Ленинградским вокзалом. Но вот сейчас туда достаточно сложно подойти, просто потому что зима и много снега. А вот сейчас, как снимутся все вот эти вирусные ограничения, мы, конечно, туда будем заходить, будем смотреть всю эту архитектуру. Это действительно очень здорово, это очень впечатляет. Вот. Затем по мере э, увеличения мощности паровозов, естественно, пошло увеличение их размеров, они туда перестали вмещаться. Как оказалось, эти круглые здания довольно плохо приспосабливались под новые размеры паровозов, то есть были, конечно, попытки это сделать, но в общем от них довольно быстро отказались, перейдя к зданиям веерного типа. То есть примерно то же самое, но круг уже за пределами здания, то есть не во внутреннем дворе, а все-таки рядом с ним. Хотя центр круга и центр депо совпадал. То есть мы получили не полное кольцо, не полный бублик, а там половину от него, например, или треть. В зависимости от того, насколько вот тех самых ремонтных стоил, вот одно, вот одно вот это пространство, который вот один сектор здания, он назывался, назывался стоилами, и, кстати, он называется сейчас. Ну, сейчас еще есть слово канава, имеется в виду смотровая канава. Вот, но слово стоило тоже говорят. Тоже такая исключительно русская штука, потому что на тот момент, естественно, никаких депо ничего не было. И брали ассоциацию ну, там, где похоже. То есть, если это паровоз, некая тяговая единица, ну, похоже, чем-то на лошадь. Значит, вот одно помещение для одного паровоза будем называть стойлом. И вот так оно существовало. Значит, здесь на фото, верхний снимок это депо лихоборы, Московская окружная железная дорога, правда, старый снимок. И вот, кстати, виден этот самый уже металлический поворотный круг. То есть это э, ферма, которая поворачивается в любую сторону на любое число градусов в круглой яме. И вот веер путей, за ней как раз который ведет в то или иное стойло. Поэтому такой тип здания называется веерным. Внизу у нас чернобелый снимок Харьков-Пассажирский. И такое вот заброшенное, заросшее. Это депо э, Благое 2 это не то, которое балагой один, который между Петербургом и Москвой, а которое чуть в стороне от него начало линии на Осташков и далее на Великий Луки, на Полоцк. Вот та самая Балагой-Полоцкая железная дорога, про которую довольно много пишут в интернете. Опять же, с одной стороны, ну казалось бы, что там ждать от архитектуры, а вот нет архитектуры там есть. То есть чисто производственные технические здания, но посмотрите, как это красиво. Ну и в плане э, самих имен архитекторов, Деполе Хабора, например, построена под руководством архитектора Александра Померанцева. Самая его известная постройка – здание Гума на Красной площади. То есть вот вы стоите, перед вами Василий Блажин, и справа Кремль, слева Гум. Вот вам масштаб э, фигуры архитектора, который построил вот это вот техническое здание. Э, Благой 2 строили... Строектр Станислав Воловский, он, правда, больше строил в Киеве, чем в Москве, но вот наиболее знаковый Никольский собор он построил, после этого переместился на железную дорогу опять же работать. Почему так? Дело в том, что железные дороги всегда считались делом государственной важности, поэтому лучшие инженеры всегда ну а раз это настолько важно, значит, это должно соответствующим образом выглядеть, как действительно важная штука. Это, кстати, не моя фраза, а фраза строителя окружной дороги Петра Рашевского, которую он позаимствовал императора Николая II. Вот, раз это так важно, значит, это должно выглядеть сообразно статусом. Поэтому не просто лучшие архитекторы, но и лучшие инженеры. Еще один вариант зданий – прямоугольное депо, то есть все это выстраивается техника, ну, локомотив, либо вагоны, так вот, паровозиком один за другим. И они там ремонтируются преимущественно, конечно, вагоны, но были и э, локомотивные. Э, сверху вниз Оренбург, э, рядом с ним Вязовая. Вот с машинами на первом плане Москва-Курская, она сейчас реконструируется. Поэтому его плохо видно и депо э, Нижний Тагил. И вот, как пример того, как это устроено. Внутри, вообще как это выглядит, это вагонное депо на станции Петербург-Варшавский. Опять же, чисто техническое здание, но посмотрите, насколько это здорово, насколько это красиво, вообще, насколько это мощное такое, действительно впечатляющее здание. Хотя, кроме железнодорожников, по большому счету, никто его не видит. Еще несколько вариантов на тему э, прямоугольных зданий. Это Екатеринбург, э, раннее э, депо э, Уральской горнозаводской железной дороги, то есть которая ушла кругом от Перми до Екатеринбурга через Нижний Тагил и так далее, а в 1910-е годы была спрямлена через Кунгур. Но это вот ранее 1870 год, вторая половина. Примерно такая же ситуация была с вагонными зданиями. Верхние это проектное изображение, как бы сейчас сказали, 3D-визуализация, то есть это, э, архит... э, это сам инженер разрабатывал проект здания, отдавал его художнику, и художник на основании этих чертежей рисовал то, как это будет выглядеть в дальнейшем. Это одно из вагонных депо в Москве, это опять же Петербург-Московская железная дорога. Оно, кстати, практически полностью сохранилось, хотя несколько перестроено. Черно-белый снимок — это его фото внутри. Вот справа внизу, это то, как выглядит сейчас колесный цех, который в нем находится. То есть здание осталось, в принципе, не так сложно до него дойти и посмотреть. Ну, даже можно, если прийти туда, когда свет горит, когда на улице темно, можно заглянуть вовнутрь, посмотреть через окна, как все это выглядит. Ну и сейчас, опять же, борьба с излишествами, какая-то большая утилитарность пришла в эти здания. Вот такие вот современные депо, ну, ну да, депо. Это станция Тайшет, Восточно-Сибирская железная дорога. Совершенно ушедшая от нас отрасль железнодорожной техники — это водоснабжение. Но в те годы это было очень важно. А почему? Потому что основным типом были паровозы. Эта фотография сделана у нас в Москве. Это музейное депо подмосковное. Но сейчас пока из-за вируса оно закрыто. В какой-то момент оно откроется, будут доступны экскурсии. Вот. Но для того, чтобы объяснить, зачем вообще нужно столько воды для, жел... для железной дороги, надо хотя бы два слова сказать про то, что вообще такое паровоз и как он работает. Значит, паровоз, движущей силой, которая вращает колеса, является энергия пара. То есть вот справа у него перед колесами, я сейчас попробую мышку туда навести, вот эта вот штука, это, собственно говоря, паровой цилиндр, в который в той или иной последовательности либо в переднюю полость, либо в заднюю запускается пар под давлением из котла. И, соответственно, он сдвигает шток то в одну сторону, то в другую. От этого штока через кривошипно-шатунный механизм вращения передается на ведущую. В данном случае это третья колесная пара а от нее через цепные дыши, уже распространяется на все остальные колесные пары, которые так называются цепными, и они, собственно, вращаясь, приводят в движение локомотив. Пар вырабатывается в котле. Это вот эта большая цилиндрическая штука, которая занимает всю, весь основной объем паровоза. И примерно на три четверти он заполнен водой. Значит, В топке горит топливо. ну Как правило, это уголь, хотя, в принципе, паровоз может ездить на всем, на чем угодно. Это, может быть, это могут быть дрова, это может быть нефтяное топливо. Ну, например, вот Петербургский в Московский, они свой маневровый паровоз, у них там тоже паровоз работает, переделали на отопление отработанным маслом. То есть вот они из тепловозного дизеля слили отработку, ну вот как в машинах, вы меняете масло в двигателе периодически, вот то же самое в тепловозе. Значит, они его собрали, заливают его в паровоз, он на них работает... Все это, естественно, вылетает в трубу, они говорят, вообще прекрасно, мы и уголь, говорит, не покупаем, и, говорит, отработанное масло уже много лет как не сдавали. Ну, как бы тоже не платить за слив. Вот, все прекрасно, всех все устраивает. Вот, у меня в практике была поездка на дровах, как-то ни странно, уже в 21 веке вот. Либо на этой машине, либо на такой же. Вот Это было очередное благоустройство в Подмосковной. Попилили сухие деревья и тоже решили, что а что там платить за вывоз. Мы их лучше, говорят, в провоз покидаем. Вот мы две недели ездили. Вообще красота. Топку чистить не надо. Запах как на даче из печки. Ну, вообще прекрасно. Вот При этом достаточно неплохо горят и дают достаточное количество теплы, тепла, чтобы все это вскипятить. Так вот. Вот этот самый котел э, на три четверти заполнен водой, которая кипит. Оставшаяся четверть – это пар под давлением. Ну вот, видно, что его много. Это не неисправность, это все технология. Значит, э, пар расходуется, ну, как я уже говорил, на движение паровоза. Э, он расходуется на создание тяги, но в данном случае это не тяга поезда, а тяга, ну вот, печная. Обычно на дачах, например, мы получаем за счет перепада высот. А у паровоза, в общем, что топка, что труба, все это достаточно по высоте близко одно к другому. Вот, и поэтому часть пара э, штатно сбрасывается в трубу под э, большой скоростью, подсасывает за собой э, вот эти топочные газы. И таким образом происходит воздухообмен в топке. Туда поступает свежий воздух, э, кислород и топливо продолжает гореть. Гудок... Э, Тормоза, все это работает от пара, даже электричество дает паровой генератор, он так называется турбогенератор. Это вот этот маленький столбик пара прямо рядом с будкой. Вот, поэтому паровоз расходует огромное количество воды. Сзади у него прицеплен э, тендер, такой вот вагончик специальной формы. Но мы привыкли считать, что там топливо. На самом деле там в основном вода. То есть топливо там ну, процентов 20-25, не больше. И этого угля ему хватит очень надолго. А вот вода, если особенно тяжелый поезд или там линия, все время там спуски, подъемы, это ему хватит километров на 100 пути в общем, совсем немного. Поэтому э, при первой же возможности паровозы требовалось снабжать водой. Поэтому такое количество водонапорных башен на станциях и было, и, в общем, довольно много их осталось, поэтому это настолько важно. Как же менялись вот эти самые водонапорные башни? Опять обращаемся к Петербургу, Московской железной дороге. Башня на станции Москва, черно-белый снимок, она с несколькими перестройками, но сохранилась до наших времен. Она стояла рядом с депо, соединялась с ним трубой. Ну и, в общем, там уже в депо эти снабжались. А вот э, справа рисунок и фотографии это примерно одно и то же. То есть э, рисунок — это середина 19 века, это проект. А вот э, верхний снимок современный — это станция подсолнечная, это город Солнечногорск, Подмосковье. Э, башен, во-первых, две. Во-вторых, обратите внимание, они стоят очень близко к железнодорожным путям. Почему так? На втором этаже башни находятся вот те самые баки для воды из которых снабжаются, собственно говоря, паровозы. Ну вот внизу немножко мелковато, но видно, что вот как бы в нашу сторону на левом пути стоит паровоз, и вот из башни высунулась такая труба, и явно льется вода. А дело в том, что привычные нам гидроколонны на тот момент еще не изобрели, и были просто настенные на краны вот в этих башнях. Поэтому настолько близко, поэтому именно две башни, чтобы и по одному пути, и по другому можно было снабжать паровоз водой, это вот такой совсем-совсем архаичный принцип и строительства, и постановки водонапорных башен. Вот таких башен очень мало. Та же самая МСТА, которую я упоминал, там такая же башня. Вот, может быть, кто-то слышал, в конце того года был очень большой разговор на Северной железной дороге по поводу башни на станции Шуя, которую чуть было не смахнули, просто из-за того, что она очень близко стоит к путям. И, слава богу, удалось выйти на уровень руководства дороги и сказать, что, ребят, собственно, так и должно быть. Башня настолько старая, что по-другому она не может просто стоять. Мы туда с ними сходили, нашли остатки вот этого самого крана, конечно, его давно там уже нету. Вот, они сказали, ну надо же, а мы даже не знали, мы вот думали, что она у нас негабаритная. Вот, и поэтому башня осталась. А затем, так, ну как гидроколоны выглядят, я вам потом покажу. А, появляются новые типы башен. А, вот это, например, тип Московской виндавы Рыбинской железной дороги на два бака. Вот они видны на чертеже, вот Такие э, квадратные с полукруглыми днищами два бака, которые стоят на кирпичном основании. Э, почему кирпичная понятно, потому что вода весит много, то есть должна все это выдержать э, башня. Плюс ко всему, опять же, не дай бог какая искра от паровоза, э, кирпич она не подожжет, а с деревом может ну, достаточно много неприятностей наделать. Э, эта башня на станции Подмосковная, она сохранилась, причем э, редкий случай, она до сих пор используется по своему назначению. Они восстановили заправку паровозов вот в соответствии с той исторической схемой, как она была. Поэтому, если там окажетесь, ну, тоже обратите внимание. И, опять же, насколько здорово вся вот эта архитектура проработана, несмотря на то, что это, ну, опять же, чисто утилитарная постройка. Ну, еще несколько примеров. Депо имени Ильича, левый снимок, белорусский вокзал. Если вы едете на дальнем поезде, вы видите справа. Если вы едете на электричке, вы видите слева. Вот это самое начало 20 века, 1900 и 1901 год. Архитектор Струков, автор проекта реконструкции Белорусского вокзала, то есть вот именно он создал то здание Белорусского вокзала, которое мы сейчас знаем. Он же автор Тверского путепровода, следом станции Княжьи горы московско железная дорога Рижский ход современный. И станция Подольск. Здесь мы, конечно, узнаем архитектор, Владимир, инженер, в первую очередь, конечно, Владимир Шухов. Несколько башен водонапорных, в том числе на железных дорогах, были им построены. Но вот в Подольске, к сожалению, она не сохранилась. Но, например, на станции Петушки, Горьковского направления она есть. Ну и по э -э, другим дорогам станция Ачинск. Восточная Сибирь, Иланская, вот эта сдвоенная башня. Вот видите, они по-другому решили этот сдвоенный объем. И станция Хвойная, Октябрьская железная дорога. Такой вот романтический замок. Ну, опять же, вот насколько хватило фантазии архитектора, настолько он все это сделал. Ну, получилось действительно здорово. Вот, это, вот эти валуны, которых действительно в тех краях довольно много. Это же ледниковые области. В общем, набрать вот красивых камней там, ну, совершенно не проблема. И вот из них были созданы башни. Их несколько. Кроме нее станция Пестова и Авенищий 2, но там, к сожалению, она пострадала и лишилась верхнего этажа. Снова Лев линия Волог до Архангельск. Вот на заднем плане две башни, вот которая правая, она более ранняя, а которая левая, это реконструкция дороги, это 1915 год, Первая мировая война, Архангельск приобрел сверхважное значение, потому что Белое море, туда не доходили э, немцы, и, соответственно, снабжалась э, Россия из Европы, вообще какие-либо связи были именно через порт Архангельска, через Белое море, поэтому э, была срочно... Перешито с узкой колеи на широкую, то есть расстояние между рельсами стало такими же, как на всех остальных железных дорогах, а не меньше них, как было раньше. Просто, чтобы термин объяснить. Вот, и эти башни строились уже из бетона. Это не первый э, пример применения бетона на наших дорогах, но один из ранних. Ну и вот такая вот интересная немецкая башня, станция Трясенка, бывшая Тверская область. Она отнесена от железной дороги, стоит в чистом поле. Очень интересная постройка, тоже кирпич в сочетании с бетоном. Опять же, менялся стиль, естественно, этих башен. Война отразилась на них. Вот, например, результаты восстановления послевоенного двух башен. Слева это Харьков-Пассажирский, то есть Понятно, докуда они были разрушены. Ну, собственно, та часть башни, в которой находились водяные баки. То есть вот восстановление совсем после войны даже не 40-е, а 50-е годы. Но нижние части сохранились, и поэтому вот на вот этой вот великолепной архитектуре сверх стоят ну довольно два простых круглых объема. И станция Западная Двина, это правое фото. Изначально башня была такая же, как на Подмосковной, то есть вот такая же, как здесь. Деревянный шатер исчез войну, восстановили из чего было, из кирпича сразу, как только закончились боевые действия. И затем еще раз настроили уже из бетона, ну, видимо, это 60-е годы, когда пришли более мощные паровозы. Еще одна деталь, это так называемые водоподъемные здания, то есть насосные станции, которые качали воду откуда-нибудь из реки, из пруда, что у них там было. Опять же, архитектура. Ну, вот станция... Горобасица, это вот эти стены красно-кирпичные, но опять же, от железной дороги порядка трех километров, его еще поди найди, это здание. Но вот опять же, отнеслись э, так, как к большой архитектуре, поэтому здесь и включение вот этих валунных каких-то элементов, и вообще очень такое выверенное здание. И два примера с, опять же, Петербурга-Московской дороги. благое первое и водохрани... э, водоподъемное здание на Цне от станции Вышневолочок. Ну и, наконец, те самые гидроколонны, которые мы всюду привыкли э, видеть. Их было довольно много. Они уже ставились в тех местах, где останавливался паровоз. То есть башни мы ставили там, где удобно. Э -э, соответственно, там, где требовала заправка паровозов, ставили вот этот самый гидравлический кран который связывался трубой с башней и снабжал паровоз вот в том месте, где он остановился. Здесь опять же и архитектура, и технология. Красный хобот, который, собственно говоря, заводился над заливной горловиной паровозного тендера. Красный цвет на железной дороге всегда сигнал остановки, поэтому если он вдруг оказывался в габарите, машинист видел красный, он останавливался. Ну а на случай темного времени суток ставился вот такой двухцветный фонарик как на правом фото значит вот так как мы на него смотрим сейчас он горел бы красным в нашу сторону то есть опять же колонка развернута поперек путей и если машинист поедет он ее снесет столкнется с ней это авария а вот если она стоит вдоль пути то машинист видит белый огонь то есть он знает что у него там гидравлический кран но он стоит вдоль пути и можно проезжать ну совершенно без проблем Следующий момент, это, собственно, то, как нам задать маршрут движения поезда. Ну, проще всего это сделать стрелочными переводами, то есть вот это вот налево-направо. При этом надо сообщить машинисту о том, куда собственно, его принимают, на какой путь. То есть если он едет прямо, то бог с ним пусть едет. А вот если на бок, то там уже может быть и скорость понадобится снизить, может быть остановиться где-то надо будет. И используются вот такие вот несложные в основном механические устройства, семафоры разного рода стрелочные устройства, о которых мы тоже поговорим. Начнем собственно, с семафоров. Это действующий участок, действующие семафоры. Опять же, уже много раз мы упомянутая кувшиновской железнодорожная линия. Вот простейший указатель того, куда приготовлен маршрут для поезда, это семафор. Вот в том положении, в котором он сейчас, он закрыт. У него два крыла. Одно стоит горизонтально, это закрытое положение. И второе, если присмотреться, стоит вертикально вдоль его мачты. Вот в таком положении он закрыт. Значит, если э, мы э, открываем семафор по главному пути, у нас вот то крыло, которое горизонтально, становится под 45 градусов горизонта. Все машинисту понятно. Его принимают на главный путь. Если его хотят принять на боковой путь, то оба крыла становятся под 45 градусов горизонтом. Его принимают на боковой путь. Соответственно, надо убавить скорость. На случай э, темного времени суток, вот видим, такая черная штучка у него под крыльями, фонарь, световая маска с разными светофильтрами. Напротив этого фонаря оказывается либо один, либо другой. Для каждого крыла своя вот такая маска. И, соответственно, ночью он точно так же видит, то ли у него зеленый огонь, то ли у него два желтых. Исходя из этого, он знает, как все это, куда его будут принимать. Ну и семафор вообще он не ограничивается вот этой мачтой. Это, во-первых, привод семафорный, который связан... Ключевой зависимости, вот мы дошли, кстати, до этих артефактов, <с> про которые я говорил, э с положением стрелок и сигналов. Вот давайте я сейчас немножечко прервусь, просто покажу вам, как это может выглядеть. Вот, по-моему, я их все-таки взял. Да. Сейчас просто пучу вам, чтобы вы подержали в руках эту штуку, посмотрели. Вот этими ключами открываются семафоры. Ну и стрелочные замки тоже. Там сложные зависимости для всех этих систем, то есть как перекладывать из одного замка в другой, разблокировать, но ну, понимаете, какого размера сам замок должен быть? Вот, значит, в этот станок вкладываются ключи из э, блок аппаратов, и только тогда можно открыть сигнал. И э, станок связан с э, самим семафором, системой стальных тросов. Для их натяжения используется вот эта штука, чем-то похожая на молоток, который у меня на верхнем э, снимке. То есть у нас, естественно, летом тепло, зимой холодно, эти стальные тросы расширяются, сжимаются. Вот. И для того, чтобы постоянное было натяжение этих тросов, используется вот такая вот нехитрая система. То есть, в принципе, ломаться ну, совершенно нечему. Вот. И эта штука у нас кое-где до сих пор еще работает. Вот так это все выглядит в помещении дежурного по станции. Вот Слева серый ящик — это как раз э, так называемый распорядительный аппарат, который и э, дает сигнал стрелочнику, который находится на, вот, на самом стрелочном посту, переводит стрелки, открывает темофоры, достает те самые ключи из своего аппарата. Вот, вот так это все э, работает. То есть э, начальник станции вот этими вот черненькими замычками задает э, стрелочнику задание, какую стрелку ему куда перевести, крутит ручку индуктора вот на вертикальных стойках, на самом верху вот мы видим, там такой торчит черный, как ключ, вот он его зажимает, а справа ручку он покрутил, у него пошел ток, на аппарате у стрелочника у него есть ответная такая же штука, у него, соответственно, меняется цвет заслонки, он видит, куда ему чего надо переводить, переводит, потом значит, все это блокируется до того момента, когда начальник станции не подаст ему сигнал, что все, маршрут использован, поезд прошел, вот, вот так это все работает. Ну, а справа, видите, вот на нем фуражка стоит, и вот такие тоже две непонятные штуки. Это, опять же, в условиях э, вот этих самых молодительных линий кое-где осталось, совершенно в минимальных э, размерах. Эта штука, эта жезловая система, она дает э, право машинисту занять поезд. Значит, я здесь достану вторую часть своих артефактов. Сейчас сначала объясню, что это такое, потом точно так же вы это посмотрите. Значит, разрешением на отправление поезда служит вот такая вот штука. Она называется жезл. Хранится вот в этих самых аппаратах, вот мы их видим. Один с буквы Е, второй с буквы С. Вот. на самом жезле написано название станции, которая ограничивает перегон, выбит номер жезла, Выбита, кстати, его серия. И этот жезл можно выдать только с согласия дежурного по той станции, на которую мы отправляем поезд система совершенно неубиваемая она работает совершенно в любых э, условиях вот, значит, э, мы связались по телефону там опять же вот это вот самое, стандартный набор фраз там, могу ли отправить поезд там, номер такой-то то Говорю я, там дежурный со следующей станции, мне по телефону отвечает, ожидаю поезд номер такой-то. А, крутит ручку индуктора, вот она под белым телефоном, такой ящичек с деревянной ручкой. Дает ток на мой жезловый аппарат, он разблокируется, и, соответственно, я могу достать ровно один такой жезл. Больше мне просто система не даст вытащить, там все настолько примитивно, там какие-то просто механические устройства. Вот, жезлы различаются по сериям, то есть вот если их вот так сложить... Здесь видно, что вот у них канавка, это, собственно, его рабочая часть, ну, как ключ-замок. Они вроде все похожи, а вот свой замок открывается только своим ключом. Вот точно так же э, вот эти вот серии жезлов, э, как бы, в чужой аппарат их не вложишь. Вот, и вот машинист, забрав у э, дежурного по станции жезла, он смотрит, да, перегон тот, значит, можно ехать. Все, вот он отправляется. И вот правая фотография, это то, как происходит обмен жезлами в наше время. Я опять же вам даю это все, просто чтобы вы подержали в руках, посмотрели. Этой системе, ну, уже тоже порядка ста лет. В 1920 году она была впервые придумана нашим инженером Даниилом Триггером. Он работал на Западно-Сибирской железной дороге. И где-то с середины 1920-х годов принята в серийное производство эксплуатируется вот на той же самой кувшиновской железнодорожной линии. То есть там это единственное средство регулирования движения поездов. Ну а если мы говорим о более сложных вещах, мы приходим к центральному управлению стрелками из одной точки. То есть то же самое, только стрелки переводят уже не стрелочник, а дежурный по посту. У него этих стрелок может быть много. И вот так выглядит типовой пост централизации. Вот каждая такая ручка со шкивом, который вот рядом с ящиками стоит, это одна стрелка. Значит, опять же, начальник станции дает сигнал, какую стрелку куда надо перевести, ему отвечает дежурный по станции, разблокирует систему, и по системе э -э, стальных тросов переводит ту или иную стрелку, не выходя уже из своего здания. Э -э, это кадр из фильма «Честь» 1938 года. Ну, понятно, что они там, конечно, ловят разного рода контрреволюционеров и прочих там белогвардейцев, вот. Но очень интересный фильм именно с точки зрения техники железнодорожного транспорта, потому что они показали практически все, что на тот момент было. Централизация, вот эти все устройства выглядят примерно вот так. То есть, да, здесь, конечно, хочется смотреть в первую очередь на паровоз, а вот если присмотреться на уровне пути рядом с ним, таки, такой вот набор каких-то э, катушек или блоков, и идет система тросов. Вот это те самые тросы вот той самой механической централизации, механического управления стрелками и сигналами. И за паровозом в облаках пара мы видим как раз э, семафор. И такие здания тоже э, строились в, в соответствии с принципами своей архитектуры. Значит, чертеж — это Московская окружная железная дорога. 11 таких постов у нас осталось. И, кстати, если кто поедет на ласточки, их в основном видно. Это, соответственно, модерн, это 1900-е годы. Правый крайний снимок — это Останкинский пост Октябрьской железной дороги, чуть-чуть пораньше. Видим, что так немножко они еще играют с русским стилем. То есть вот эти, опять же, кокошники, вот это высокие трубы. Левый нижний снимок — конструктивистский пост на станции Фили. Он сохранился, и вообще интереснейшая на самом деле постройка. Действительно, казалось бы, ну что от нее ждать? Ну чистая технология, а вот нет. Все-таки это здорово, это авангард, и вот тут прямо постарались. Ну и черно-белый снимок — это тот самый пост, который в фильме «Честь», который был на вот этом вот снимке. А сейчас все это, конечно, уже ушло. Кстати говоря, про жезловую систему мало кто может даже примерно воспроизвести, как она работает. Ну вот у нас в Москве в трех музеях стоят жезловые аппараты, И в общем, обычно, если я туда попадаю с экскурсии, то приходится мне просто перехватывать слово и говорить, что оно на самом деле работает вот так. Вот Затем постепенно все вот эти механические устройства стали заменяться электрическими. Вот так выглядит пост дежурного по станции. То есть уже кнопки, схема путей, схематической лампочками указывается положение стрелок, показания сигналов. Кое-где еще подсвечиваются те пути, которые заняты поездами, ну, на которых что-то стоит. Вот. То есть собирается маршрут набором переключателей, нажимается кнопка, и вот он сразу готовится. То есть по всей станции сразу переводятся все стрелки, которые должны быть переведены. И они ставятся вот в таких вот типовых зданиях, их довольно много на наших железных дорогах. Живут железнодорожники, жили, по крайней мере, тоже, в зависимости от своей функции, от своей специальности. Наиболее массовый тип зданий, которых, правда, осталось меньше всего, это линейно путевые здания, домики путевых обходчиков. Вот, до появления всех вот этих путеремонтных комплексов, вагонов специальных, специальных поездов ремонтных, большая часть работ проводилась вручную. По путям шел обходчик, смотрел, не случилось ли что-нибудь. Там, мало ли, вдруг где-то там шпала подгнила, где-то рельс треснул. Можно вспомнить рассказ Антона Павловича Чехова «Злоумышленник», когда вот у них ходил там какой-то крестьян и гайки отвинчивал. Э, ему спросили, зачем, он говорит, а мне, говорит, рыбу ловить, говорит, нагрузила. Говорит, ты понимаешь, что поезд может срезаться? Да, говорит, я понимаю, но я же не все, я же, говорю, через одну. Ну вот, чтобы таких неприятностей не было. И нужна была должность обходчика. От, в зависимости от дороги строились свои линейные путевые здания, обычно небольшие избушки. Обходчик там жил круглосуточно, круглогодично. Если имел семью, то значит с семьей имел там какое-нибудь небольшое хозяйство. Ну и по э, географии значит, слева вверху кругобайкальская железная дорога 134-й километр. Э, под ней э, станция поворовка 600 й километр Петербург-Московской. Справа сверху в районе платформы Стреглова, это недалеко от Клина. И нижний снимок Рижское направление станция Бухолова. На станциях строились более крупные дома, значит, но это немножко не тот класс, о них чуть позже. значит Это путевые казармы, кроме левой и верхней, где жили ремонтные бригады уже по принципу общежития, то есть казарма. На тот момент, когда они находились на работе. То есть, если обходчик находил что-то такое, чего он не мог исправить сам, он останавливал все поезда, связывался с ремонтной бригадой, которая вот как раз в таких казармах и жила. Значит, слева сверху Исокогорка, северная дорога. Правее, недалеко от станции Клин, путевая полу казармы, Петербург, Московской дороги. И два нижних снимка, это Кругобайкальская дорога. Да, служебные жилые дома выглядели вот так. Это уже станционные здания, то есть станционные служащие в них жили. Либо они имели там комнаты, либо имели квартиры, в зависимости от статуса. Ну, вот, в основном это Октябрьская железная дорога. Двухэтажная это Лихославль, Терешкина, два дома. И право-нижняя это Кипрево-Северная. Вот такой совершенно невероятный дом стоял на станции Высокая Октябрьской дороги. Боюсь, что нет его уже, потому что последний раз, когда я там был, он был уже заброшен. 1874 год. Вот такой тип служебного жилья. В советские годы тоже все это. строилось уже, конечно, гораздо более простая архитектура. Это станция с первого. Ну и в качестве примера современных домов, это типовые дома для сотрудников Байкала-Амурской магистрали. Инженерные сооружения мосты и э, виадуки прежде всего. Первоначально они были деревянными. Вот самый нижний снимок черно-белый — это Мстинский мост, это Петербург-Московская дорога. С ней связан такой железнодорожный анекдот. Вот если помните, ну, какое-то количество слайдов назад, там была фотография дежурной на фоне вокзала станции «Звездная». Вот у нее была красная фуражка. Так вот, как говорят злые языки, я повторюсь, это не более чем легенда, все это началось именно с Мстинского моста. Он деревянный. Вот от уровня рельсов до уровня воды чуть больше 50 метров. Ну, вообще, даже сейчас высота очень приличная. Ну, а в те годы это что-то вот прям вообще из ряда вон выходящее. Тем не менее, построили. Кстати, одна из опор этого моста до сих пор осталась. Если ехать на поезде и смотреть в этот момент вниз, вот это каменное основание, оно прям в русле Мсты видно. Оно есть. Так вот, август... 1851 года едет император Николай I осматривать железную дорогу, свежепостроенную, выходит на крупных станциях, около крупных сооружений. Вот они доехали до Мстинского моста. Он вышел, посмотрел. Как-то ему тоже неудобно стало, что как-то мост деревянный, высота большая, а вдруг что? Но он царь, ему бояться, как бы, не очень. Прилично. Он говорит, что ну, перевезите меня на ту сторону на лодке. А я, говорит, смотрю, как поезд по нему пройдет. Я же не могу это оставить неосмотренным, вот такой вот выдающееся не сказал император. Ну, естественно, он царь, лодку ему подогнали, он переплыл на ту сторону. Вот, значит, махнул рукой, что типа все, поехали. А там был какой-то мастер путевой, ему лишь бы было красиво. Вот, он взял рельс, покрасил черной масляной краской прямо перед паровозом. Ну, естественно, колеса проскальзывают, машинист дает пару, а поезд не движется. Ну, нашелся там кто-то из инженеров, который понял, что произошло. Быстро песочку под рельсы подсыпал, под колеса поезд поехал. Значит, он переезжает на ту сторону, все благополучно, встречает император, Ну, говорит, и что это было? Пчу, говорит, поехать не могли. Да, говорит, тут какой-то вот умник. Он, говорит, рельсам маслом вымазал. Ну, что, сказал император, приведите его сюда, наденьте на него красную шапку. Пусть все знают, кто он такой. И вот злые языки говорят, что с тех пор все же железнодорожное начальство носит головные уборы красного цвета. Ну, на самом деле, конечно, это всего лишь легенда. На самом деле, просто сотрудника службы движения должно быть видно в любой толпе на любой станции. Поэтому не просто фуражка, а еще и красная фуражка, это вот 100%. Даже сейчас так, и на железной дороге, и в метро, просто чтобы его можно было отличить. Потому что этот человек может подать сигнал машинисту, практически любой, и машинист будет обязан это выполнять. Ну, вот Мстинский мост, это у нас внизу. И два моста на э, Кругобайкальской, опять же, железной дороге. На самом деле, они находятся рядом друг с другом. То есть вот тот, который металлический, снят с бетонного, а бетонный снят с металлического. Это река Половинная. Это два разных периода строительства дороги, между которыми ну, чуть больше 10 лет. То есть вот металлический мост, это, скажем так, ранний период, это камень и металл. А вот ни, нижнее фото это бетон. Это 1910-е годы, то есть уже сняты все ограничения на использование бетона в железнодорожном строительстве. А вот когда строился металлические, они еще были. В 1908 году все эти ограничения ушли. То есть до этого считался материал новый, не Как он себя будет вести со временем, а не развалится ли он вдруг. И вот когда набрался достаточный опыт применения бетона в менее ответственных местах, вот тогда уже... Собственно говоря, разрешили вот это самое э, бетонное строительство. А первый путь строился по старинке из камней и металла. Точно так же малые мосты совершенно разных форм на той же самой Кругобайкалке. Э, Шабарту вот этот с обратной фермы выпуклой к малая крутая губа. Э, каменные э, мосты. Вот два верхних снимка, это большая крутая губа. Опять же, чуть более старый, чуть более новый. Вот каменные, арочные — это первый период, 1900-е годы, вернее, даже конец 1890-х. А вот бетонные — это эстакады, тоже 1910-е. И два примера бетонных мостов — это участок Екатеринбург-Дружинина. Вообще невероятные совершенно штуки, настолько впечатляет. Ну, как бы фото из окна поезда на ходу, поэтому, ну, так, не очень. Вот. Ну, а самое впечатляющее, наверное, бетонное сооружение — это так называемый «Чертов мост» на Байкал-Амурской, опять же, магистрали. То есть мы так резко перескочили через... Ну, где-то лет, наверное, 70-80. Вот. Это новый Северо-муйский обход, такое очень сложное название. Ну, Северо-муйский тоннель, наверное, слышали, что это такое. Вот этот, который там, порядка 15 километров в длину, который начали строить еще в 70-е годы, а закончили вот уже в 21 веке. Это один из его обходов Старый был совсем никакой То есть там огромные подъемы Буквально там чуть ли не по несколько вагонов Могли втаскивать на эти уклоны вот. А потом, когда немножко еще Посчитали Построили вот такой вот Бетонный На бетонных опорах металлическую эстакаду Ну, как говорят, что до сих пор С содроганием проезжает этот участок Но насколько, опять же Здорово это выглядит, хотя Вообще-то технология вот, сейчас к сожалению мосты меняются ну, вот, например на нашем опять же московском центральном кольце э, мост между э, зилом и э, варшавским шоссе его называют новоданиловский кажуховский там много названий вот, каким он был изначально но сейчас к сожалению вот эта тенденция пока не удается ее переломить что вместо каких-то авторских э, архитектурных решений применяются типовые совершенно конструкции вот, это конечно сильно Убавляет живописности нашим железным дорогам. Ну и разного рода тоннели, галереи, подпорные стенки. Все это тоже инженерные сооружения. Сейчас они довольно простые. Ну а вот так, вот, например, они выглядят на э, Кругобайкальской той же самой железной дороге. Вот. На этом мы наконец-то добрались до финала. Вот, Если остались какие-то вопросы, то задавайте.